Развивающий канал для любимых малышей. Веселые малявки. Третья серия. Как построить башню. Привет, девчонки и мальчишки. Меня зовут обезьянка Чичи. Мы с зеленым грузовичком едем строить башню. бабашню Стоять! Дальше пресс закрыт. Это почему уже проезд закрыт? Там по бегу. И дорога перекрыта. Ну, тогда башню будем строить прямо здесь. Разгружаемся. Достаем баночки с красками. Свет зеленый. Огурец плывет соленый. Коричневый. Постила лежит клубничная. Голубой, самолет летит стрелой. Красный, помидор висит прекрасный. Розовый, вы песок березовый, оранжевый, апельсин наряженный. Белый, снеговик обледенелый. Черный. На заборе кот ученый. Синий. В мышеловке хвостик длинный. Желтый. У цыпленка голос-звонкий. Начинаем строительство башни, берем оранжевую баночку с краской, розовую, желтую, красную, голубую, белую и зеленую, черную. И синюю. И на самую верхотуру ставим коричневую краску. Ура! Вот и башня получилась! О, у меня есть идея! Построю я самую высокую-превысокую башню. Ставим первую краску. На нее кладем вторую. Потом третью. И вдогоночку четвертую. Поспешим поставить пятую, а следом и шестую. Какая высокая! Буду строить еще выше. Ставим седьмую краску. Ой-ой-ой! Чего-то шатается моя башня. А потом восьмую. и в догоночку девятую. Ой-ой-ой, упала! Обезьянка, я ведь не простая, я волшебная. Волшебство мое, крутись! Башня снова становись! Ура! Башня снова стоит! Благодарю тебя, Божья коровка! Девчонки и мальчишки, а давайте играть в угадайку! В какие цвета покрашен наш грузовичок? Какие? В какие? В красивые! Правильно. У нас все краски красивые. Кузов грузовичка покрашен в какой цвет? В желтый. Корпус грузовичка покрашен в какой цвет? В зеленый. Ой, смотрите, колеса тоже зеленые, только потемнее. Темно-зеленый цвет. А я, а я, я тоже хочу их играть. Божья коровка, у тебя голова черная, как печка закопченная. Ты у нас красная, вся распрекрасная. А еще у тебя черные точки на спинке, глазки белые с черными кружочками. Отлично погуляли, отлично поиграли, можно и дальше ехать. До новых встреч!